Левый сбок. Ага. Махни. Вот так. Дай мне рукой, махни. Вот так, чтобы тело тебя пошло. Прямо вот так. Вот так сделай разминочное движение. Сделай мне. Вот сделай мне вот такое движение хочу. Прямо вот, царь, локтем назад, да? Смотри, вот. Не в сторону, а вот смотри, вот. Прям, ага. вот. так прямо сюда, да. не раз, смотри, нет. Вот прямо аж вот так сверху. Вот так сверху. Как ты руку, руку разминаешь? Разминочное движение. Вот ты рукой крутишь. Смотри. Да, вот, смотри. О! Как плавание грибок. Mm -hmm. Вот такое хочу движение сделаю, нет, так сбоку. Сверху, смотри куда бьешь. вот сделай, вот это переворачивай. Катюха, ну назад вот так прям рукой махни. Смотри, не останавливайся на меня. Вот плавание движения, смотри, переворачиваешь, вот здесь ухо переверни. Катя, сверху коснись причем ухо. Может я плавать не умею? У меня не такие плавают, давай. Смотри, куда бьешь, Катя, вот так подними руку. Подними выше руку. Еще выше, аж вот так из-за угла. Вот так сверху, аж вот коснись плечом уха. Назад. Вот это хочу. Еще прям назад, посмотри на меня. Вот круг полноценный, сделай мне. Как ты руку разминаешь? Открой глаз. Переворачивай просто. Еще раз. Сильно, сильнее. Раз. Дерну прям. Смотри сюда, не потом. А теперь прыгни с таким движением. Смотри сюда. Нет, смотри в лапу. Не периферийным зрением. Стала. Прям прыгнула, а рукой назад дернула. Смотри в лапу, пожалуйста. Прыгни сначала. Прыгни и рукой назад. Не вперед, а назад. Вот этот момент ты должна поломать себе. Так. Да, только не вот так движение. А только вот так рука, чтобы шла. Вот здесь согни локти, сожми кулак. Вот такой рукой. Вот, вот такой вот ты должна махнуть. Как вот ты бегала сегодня. Напряги. Стружок? Да. Да. А рукой назад. Прыгай. Прыгаешь вверх, это удары есть. А локтем, давай. Вот так бей. Да. Да. А теперь не так высоко. Прыгни вперед. Еще раз. Ты сейчас ударила, ты понимаешь, где ты ударила? Ты до этого боковые вот здесь билы. Ты сейчас вот через руку ударила. В этом хохмочка. Только не вот так рука, а вот это. Сожми кулак. Вот назад. Вот так кулак стоит, как вот так, назад вот, да? Во-во-во-во! Он сам перевернется, Катенька. Смотри, смотри сюда. Вот ты сидишь. А теперь сразу толкнись ногами. Толкнись, а рукой назад. Ну толкнись вверх, вот они. Вверх. Вот дальше дистанция от меня прыгнет. Уже интереснее. Во! Назад прям дай локтем. Вот, а прям не вот этот замах, а прям подсесть можешь? Еще раз. Правый. Двойка пошла. Ну, так. Прыгай. Жопы взрывайся. Все, концовка. Ломать надо человека. Так. Закрутись прям. Не торопись. Приземлись на правую. Приземлись на правую ногу. На ударе сбоку. А, ничего, ничего. Все, это ерунда, это так, отступление. Поехала вперед, в сторону, левый сбоку. Раз, два, три. Твоя, это твоя тема уже. Левый прямой сюда. Сразу отпрыгнешь. Вперед, в сторону, сбоку. Пошла. Ах ты, блин, больно такая. Подними левую руку, Катюш, пожалуйста. Подними левую руку. Смотри, куда бежишь. Двигайся. Подними левую руку. Подними. Раз, два. Прям замахнись еще. Развернись. Во! Катенька, держи левую руку. Держи ее. Да, да, пошла. Вот так держи, хочу. Ну. Прыгнуть ногами. Видишь, рука, чтобы рука не опережала. Не торопись рукой. Медленно, еще раз смотри. Вперед, в сторону. Вот смотри. Не забираешь руку. А прыгаешь. Прям подразвернуться можно. И вот тут добавить бедром. Не торопись рукой ударь. Давай еще раз. Темка хорошая твоя. Подними руку, ударю. Ну вот и все. Ногами. Вперед, в сторону. Достала? А я тебя еще. Да. Вот твое бедро. Да, чуть подскокаться. Еще раз. Подними левую. Пошла. 10 баллов. Удобно? Да, очень. Вот сейчас у тебя руки не опередили ноги. Да?